Всем привет! Сегодня я хочу разобрать очередной плосковерский бред Бред о том, что якобы нет никакого закругления горизонта, на какую бы высоту мы ни поднялись А так называемой шароверской теория закругления должно быть видно Что ж, давайте разберемся Начнем с официальной модели Да, из нее следует, что чем выше мы поднимаемся, тем заметнее должно быть закругление горизонта Это элементарная геометрия, с этим в общем-то никто и не спорит но насколько сильным должно быть закругление? плосковеры почему-то не хотят ни знать, ни тем более вычислять. Давайте им поможем в этом. Как и любую задачу по геометрии, ее можно решить. И Это было многократно сделано, и даже более того, до этого уже придумали калькуляторы. Один из таких калькуляторов есть на сайте уважаемого и многим известного Уолтера Бислина. Калькулятор наглядный и простой в использовании. Ссылку на него я оставлю в описании. А теперь ненадолго отвлечемся и перейдем к доводам плосковиров. Они утверждают, что сколько бы опытов не проводилось ни с дронами, ни с гелевыми шарами, кривизна не была замечена. Как я уже сказал, проблема в том, что не все понимают, какая именно должна быть кривизна на той или иной высоте. Скажем, на высоте полетов самолетов 10-13 километров кривизна настолько незначительна, что ее почти невозможно заметить. Плюс дело осложняют сами экспериментаторы. Используя широкоугольные камеры GoPro, из-за этого возникает настолько сильное искажение картинки, что измерять там становится попросту нечего. В общем, однажды пара плосковеров пришла к логичному выводу. Во-первых, высота наблюдений должна быть настолько большой, насколько это возможно. А во-вторых, нужно использовать камеру с объективом, который не будет искажать картинку. Эксперимент проведен просто замечательно, придраться не к чему. Ссылку на их эксперимент я оставлю в описании. Для тех, кто не хочет смотреть все видео, расскажу вкратце. Они запустили зонд на высоту около 100 тысяч футов, или примерно 30 километров, и снабдили его двумя камерами. Обычный GoPro со стандартным объективом, картинка с нее на видео в верхней части, и специально собранная для эксперимента камера с объективом 7,2 миллиметра. Но не спешите радоваться и кричать, что эксперимент показал, что кривизна не обнаружена, как это поспешно делают сами экспериментаторы. Давайте приглядимся к картинке с нижней камеры. Хм, я один это вижу. Нет, ни не один. Комментаторы под тем видео тоже это заметили. Ну мало ли вдруг нас всех зрение подводит. Поэтому давайте вернемся к нашему калькулятору и укажем исходные данные из эксперимента. Высота. Заявленных 100 тысяч футов они почти достигли, но сразу после этого шар лупнул. Поэтому я взял кадр чуть пораньше где-то между 97 и 99 тысячами. Пусть будет 98. В метрах это будет 29 870. Зум. Берем значение из характеристик объектива. 7,2 мм для этой камеры соответствует 41 мм полнокадровой камеры. Для тех, кто не знает, что такое эквивалент фокусного расстояния, я оставлю ссылку на справочные материалы по основам фототехники. Поле зрения объектива здесь уже указано 47 градусов по горизонтали. До кадра с соотношением сторон 16 к 9 это соответствует полю зрения по диагонали примерно 55 градусов. Это значение калькулятор уже вычислил сам. Конечно, тут может быть небольшая неточность. Неизвестно, обрезалась ли картинка с камеры на монтаже и проводились ли еще какие-либо действия с кадром при создании ролика. Допустим, все честно и мы видим все как есть. Остальные значения роли не играют. Это нужно только для имитации наклона самой камеры на зонде. Их я выставил так, чтобы они, насколько это возможно, совпадали с выбранным кадром. Вам не кажется, что кривизна хоть и небольшая, но тем не менее, очень даже хорошо видна? А теперь сделаем последнее действие. Совместим картинку с камерой и с калькулятором. Главное при этом ни в коем случае не менять пропорции изображений. Иначе таким образом можно было бы натянуть любое изображение на какую угодно кривизну. В общем, смотрим, что получается. Покажу вам с плавным переходом, так лучше видно. Как вам результат? Практически полное совпадение. Кривизна не только есть, но она еще и именно такая, какая и должна быть на такой высоте. Как говорится, шах и мат. Плосковеры в очередной раз случайно доказали, что Земля шарообразная. Интересно будет послушать их оправдания и попытки объяснить увиденное. И даже есть вероятность, что авторов этого видео припишут к засланным масонам для дискредитации плоской земли. Кажется, у них такое правило, кто облажался, тот засланец. Но это уже тема для отдельного видео. В общем, кривизна, как и ожидалось, зафиксирована. Выводы, как всегда, делать вам. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.